по повестке а, включить, вопросом, нет, одним вопросом, включить еще один вопрос о предложении кандидатуры новой состав Санкт-Петербургской избирательной комиссии. А, с 2008 года, 8 12 формирования и месяц с этим периода а, было принято четыре решения, которые... Рекомендовать новый состав комиссии членам комиссии совещательным голосом работники аппарата и иные лица. Я считаю, что это право комиссии предлагать кандидатуры, и мы этого права почему-то лишаем себя. Предложил бы свой проект свое резиденции включить состав тех кандидатур, которые предлагаются в новый состав. Санкт-Петербургской избирательной комиссии предыдущего состава членов комиссии с решающим голосом. Если будут иметь предложения, тоже конечно это рассмотрим. Но в первую очередь предлагаю включить в повестку дня этот вопрос, проголосовать за это и призываю э, рассмотреть этот вопрос, чтобы не лишать э, действующий состав э, своего законного права. Всем удачи. То есть мы все услышали, что это правило не обязанности. У, у вас есть э, проект, подготовленный да. для всех членов комиссии. Да. Согласно регламенту, мы э, можем э, этот вопрос включить Голосование в голосованием большинства присутствующих комиссия. Если член комиссии проголосует сейчас в большинстве своем, то этот вопрос можно включить и э, изучение взять э, перерывчик в течение часа достаточно дней пятерых членов комиссии с решающим голосом? Нет, у нас в, в регламенте 5.11 это большинство. Не менее половины голосов членов комиссии с правом решающего голоса присутствующих на заседании комиссии. Ну, я насколько помню, Аня Александровна прошлый состав комиссии, предыдущий состав комиссии рекомендовала... Я вам противопоказировала, э, Давайте я На да, решение Уважаемые да? коллеги, ну по поводу спесообразности, Василий Николай Николаевич правильно огласил, что это право комиссии принять такое решение. А с точки зрения наличия достаточного количества имских продвижений, которые могут быть в с законом, я полагаю, что данное право может быть реализовано независимо от наличия или решения. Поэтому здесь по поводу спесообразности я применяла просто голосовой договор. Вы можете, как угодно, голосовать. Я да. прошу поставить повестку месту. Вы да. да? можете что решением от 26 апреля 2019 -го года предложили в назначить обозначить данному в Убернатову да. председателя избирательной комиссии. Это будет совсем ровно. Михаил Васильевич, я вам говорю, по, по, по пункту 5.11. Планета это возможно. Без вопросов. Только сейчас за этот вопрос то, сколько голосовать большинство от действия хотящих членов комиссии. Говорят получим ну, управления. Сколько человек <сё Page> -э -э <сёк> На настоящий момент у вас находится 13 человек. Больше половины? Я уверен, что 5 человек достаточно для включения повестки. полицию Олег готов Включение вопроса по ответственному состоянию необходимо по времени голосов членов помещения голоса в заключенном состоянии Ставим на голосование предложение сначала Михаила Васильевича. Что за предложение Михаила Васильевича о включении в повестку вопросов, как он свободен по рекомендациям состава кто за предложением Михаила Васильевича? Прошу голоса. Раз, два, три, четыре. Пять. Пять? Еще раз. Раз, пять. два, три, четыре, пять. Кто против предложения Михаила Васильевича? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я граф. Вы заваляющего? По, а, по поиске, которая изложена. Вопросы, пожалуйста. Согласитесь. Кто за данную повестку дня, прошу голосовать. Кто Принято первый вопрос. О от должности председателя территориальной избирательной комиссии номер 3 при пересечении своих полномочий. Пожалуйста, наверное, за то, Принимаем внимание, что в деятельности комиссии государственного дома федерального собрания Санкт-Петербурга 6-го созыва с председателя Санкт-Петербурга избирательной комиссии 4 мая 17 года 17 по по пунктам А, по пунктам 10, статье 25, пунктам 7, статьи 28 федерального закона, до 13 июня 2014 года, обстановка права на участие в референдуме гражданской федерации, пункт 4, статьи 4 закона Санкт-Петербурга, от 5 июля 2006 года, оно, 1657, из Вертереальных избирательных комиссий, Санкт-Петербургских избирательных комиссий, Признать работу председателя Федеральной избирательной комиссии номер три, подготовки и проведения выборов депутатов, 14-го федерального собрания Федерации 7-го созыва, 7 собрания, 6-го созыва по взаимодействию с существующими и несуществующими избирательными комиссиями не доминировательны. А Освободившие вероиленатовича а отвечают председателям, 10 часов, полномочия назначены председателя Федеральной избирательной комиссии номер три, по полномочия Марина Адреана, исполняющие обязанности председателя довести к расправлению и расследованию и опубликовать, что доклад Вопросы, предложения у нас, правильно? Мужно Муж быть. Представьте, что я не могу. Я заместитель я. председателя территориальной избирательной комиссии номер 3, Папома Алина Андреевна. А, я единственное хочу сказать, что очень жалко, что а, члены комиссии не встретились встретили а, территориальной избирательной комиссии при проведении вот этих вопросов. Мы узнали о том, что к нашему председателю есть замечания. Вот я узнала только в пятницу. И вчера мы провели заседание комиссии территориальной. Там очень много вопросов, неоднозначных, которые, например, вот полномочия председателя, если вы дадите мне хотя бы пять минут, можно? Конечно. Можно, да? Значит, вот полном... я сразу представлюсь. Я была председателем территориальной избирательной комиссии 3.5. С 1995 по 2002 год. Вот Дмитрий Валерьевич знает Нина Владимировна. То есть когда -то комиссия была еще не на постоянной основе. То есть я знаю, эту работу. И я всегда сразу начинаю думать, а как бы поступила я вот в таких вот условиях? По сравнению с тем, когда работала я, у территориальной комиссии было больше возможностей у председателя. Можно было наказать рублем. То есть члены участковых комиссий как-то в общем реагировали а сейчас они просто не реагируют то есть они приходят к нам сдавать документы документы может не очень хорошие им говоришь извините ребята надо в общем-то сделать соответствующий закон они говорят, нам некогда, мы не будем и все мы не можем, раньше мы могли вот я даже сама помню раз, решили принять вот вознаграждение председателя он на следующие уже выборы уже четко все работал сейчас вот этого нету Теперь ответственность Вот выдвигаются в состав территориальной комиссии от партии. Вот я даже посмотрела, то есть территориальной участковой комиссии от партии, я посмотрела, среди тех председателей, которых имели нарушение, было четыре человека от партии Патриоты России, 2 от Единой России, 2 от СДПР, ну и трое от собрания избирателей. А почему же партии-то, выдвинувшие, не несут ответственность дальше? То есть избирательная же комиссия работает только вот в период, когда выборы, мы с ними общаемся тесно. А что у них в душе творится вот за этот период, мы не знаем, Мы они уже перевербованы как-то. Ну, стараемся. И информация о том, что вот были какие-то э, нюансы, вот такие, что она поступила к нам только когда выборы кончились. Уже нельзя было ничего предотвратить. Да, собственно, вы поймите, вот идут выборы. Значит, даже если нарушение, что мы принимаем решение э, быстро э, значит, э, отозвать председателя, тогда на этом участке может быть неразбериха. Нельзя менять председателя уже в период выбора. То есть тут нужно, наверное, как-то доработать избирательный закон. Хочу сказать, что 95-90, вот в был, закон был в этой части более как бы, удобный для территориальной комиссии для воздействия. Теперь, по 604 комиссии, там где был обнаружен один бюллетень лишний, это были КАИБы. Вот КАИБы тоже были, в общем, вы знаете, они же дорабатывались, можно сказать, на ходу. Участковые комиссии, я как раз ходила, обходила вот эти вот комиссии, не могли сдать участки до 4 ночи перед самыми выборами. То есть, Удивительно, как вообще комиссия отработала. Это же сумасшедшие условия. Они всю субботу сидели, готовили каибы, они не работали. То есть ездили разработчики, дорабатывали программы просто на ходу. Вот тоже это как бы, естественно, наладило отпечаток. Поэтому тут много как бы еще людей, которые тоже как-то влияют. Поэтому я боюсь, что в таких условиях, ну, будет назначен новый председатель, и у него будут те же проблемы. Вот это надо как-то предусмотреть. Спасибо, что меня выслушали. А вообще мы просили, чтобы это отложить, как бы, снятие нашего председателя. Вер и мошки. Вопрос, пожалуйста. А, я на меня слышал. Кто конкретно проводил проверку какие конкретные нарушения были? Уважаемые коллеги, еще раз повторю, была рабочая группа с поражением председателя. Я была руководителем этой рабочей группы, входили в нее Жданова Маринсанна, Зоцеп, Олег Олегов, Олеговича Марина Анатольевна, Чукин Андрей Владимирович, Коварина Слава Олеговна, Ющенко Лариса Владимировна. То есть, в принципе, все таки рабочие группы входили, в том числе, эти 5 детей, которые могли оценить эту работу, будучи, да, выполняя обычную работу на своих участках. Значит, а, соответственно, рабочая группа состралась, пригласила для того, чтобы, естественно, в сети, Факты, которые нам стали известны, Рабочая группа вообще, да, изначально по этому вопросу, начала работать с сентября месяца 2016 года. Если вы помните, мы принимали протокольное решение о том, чтобы создать, о том, Рабочая группа по жалобу рассмотреть практику работы в, -1, в 3 после чего в октябре в промежуточном докладе на заседании нашей комиссии я проинформировала вас о том, что имеет место ряд нарушений, однако а в связи с тем, что данные участки, в том числе, по которым мы рассматривали возможные нарушения, в итоге по были оскорены в суде, рабочая группа по жалобам на тот момент проект проверки при Сейчас, в связи с тем, что все суды, связанные с УИКами, расположенные на территории ТИКа-3, по первой инстанции закончились, соответственно, мы вернулись, все решения уже вступили в законную силу, апелляция закончилась. Мы вернулись к этому вопросу и, соответственно, пригласили еще раз председателя ТИК, для того, чтобы повторно обсудить те нарушения, которые уже были предметом нашего рассмотрения. Значит, то, что касается конкретных нарушений. Рабочая группа попросила председателя пояснить нам ситуацию, еще раз, с УИКом 6.16. Вы помните эту ситуацию, когда для доработы участковой избирательной комиссии врача бьет себя было лицо, которое не имело никаких оснований осуществления этих действия Далее мы рассматривали вопрос, связанный с имеющейся в средствах массовой информации. Сведения о возможных нарушениях, которые были допущены членами иных УИК а, при выдаче бюллетени, так называемых каруселях, о да, которых вот, мы говорим. Также а, мы рассматривали еще вопросы, связанные с а, надлежащими взаимодействием с комиссиями при использовании имя Каила для составления протокола итоговых. Когда мы попросили председателя избирательной комиссии дать нам пояснение по этим фактам, а, нам были очень короткие исчерпывающие ответы, после чего дали рабочие группы слова предложить свою работу, в связи с отказом председателя типа принимать участие, давать какие-то пояснения и письменного устного характера. А после чего рабочий группы подготовила свое заключение и, соответственно, на настав... основании его уже запишем. Я вот хочу мое Андреевне отметить, что идет системная работа. Mm -hmm. Председатель территориальной комиссии должен отвечать. Это <смершен> все, что происходит в вот, нижестоящих комиссиях, в том числе на этой территории, должен контролировать принимать предупреждающие какие-то действия. А не страту, когда уже отпустили было от того, что гражданство в выдает перед ними Я продолжу вопрос, в принципе, строя экосистему здесь, если это идти что это Кировский район, подобные за нарушения были в ТИК-7 в Леве. В этом, в Буквально вчера, насколько я знаю, стоял в селении ТИК, 14 председателей УИД. Когда надо, в идее, рассматривать ТИК-7, это, наверное, Вы знаете, ситуация заключается в том, что в истории конкретно связанных с деятельностью ТИК-3 есть совокупность данных нарушений. Действительно, да, можно говорить о том, что по всему законодательному собранию, в котором в том числе ходит ТИК-7, могли данные нарушения, но, к сожалению, в отношении ситуации с ТИКом-3 эти нарушения носят И позвольте напомнить о письме Александре которая еще в начале 2016 года, в июле. после выявления 2016 года, после того, как посетила Санкт-Петербург, поступила должность, в письменном видео указала нам на необходимость. На ну, особый город да. взять работу пятерых председателей Ну, вот, к сожалению, да. И тогда уже были довольно да, серьезные вопросы, связанные с организацией работы писателя ТК3, вот сейчас, как бы это ни было происхождено, системность уже на нами а Понимаете, когда руководитель не просто подняли понимает, а даже не понимает, почему его тут вообще спрашивают. А что это она, где виноваты все, что там происходит внутри, это не коммерческая. Зачем такой председатель территориальной комиссии должен вообще-то найти должность, если не к нему вопрос вообще задать? А кому тогда задать вопрос? Если не председатель территориальной комиссии. Он на сегодняшний день председатель территориальной комиссии, высокий долг занимает. Государство. Должен отвечать. А когда он не только на ответ, когда он еще и представит комиссию, это не ко мне, он даже не понимает уровня ответных. Где же должен? А вот вы назвали 616-й УИК. Можно поподробнее, поскольку это один фрагмент только нарушения. Что же такое за нарушение 616-й УИК, что его нужно предъявлять? Я повторю, что это систематические нарушения, что не все они нашли заключение мы заключения рабочей группы, а помимо этого в заключении рабочей группы нашли окружение заключения нарушения, в котором мы смогли получить объяснение председателя, по которым да, нашел возможное напитать. То, что касается 616 века, я повторюсь еще раз, ситуация заключается в следующем, что председатель, а своим решением УИК, своими полномочиями наделил УИК, наделил полномочиями некое лицо, которое являлось при этом гражданином Украины, полномочиями выдавать бюллетеней избираться. И когда у председателя УИКа спросили, почему вы это сделали, председатель УИК даже не смог в с законодательством ответить, как, как формируется участковая комиссия, как распределяются права и как а, а, вот что а что нас с вами, да, А Как мы будем чистить вообще вот эту ситуацию? Нет. Как он честный, прозрачный, открытый выбор. Человек, представитель, да. не делает да. нарушения. Поэтому нарушения разобрались, получили от него письменное <как> самообъяснение. Мы обсуждаем, что-то Давайте, вот заключение ну, я, например, не видел. А, как допустим, а допустим, как какие факты там еще изложены, если только один факт, что э, на одном из уликов кто-то что-то выдавал, и как это подтверждается, я это не понимаю. Ну, ладно, один факт. А Инна и это какие номера хотим, скажите? Прикрывать мы никого не будем. Назовите номера. С первого дня об этом идет речь. Номера. Если кто-то не понял что прикрывать никто не будет. Ни городская избирательная комиссия не будет, ничего не будет прикрывать эти все вещи. У, вещи? Нас, у нас нет доказательств установления. А, нет. У нас да, есть сомнение, по да. которому мы спросили председателя Титуа, у которого он даже не понимает, почему мы спросили. Скажите, пожалуйста, а почему, собственно, этот вопрос рассматривался на комиссии, созданной вашим распоряжением, которая в соответствии с законодательством может быть в комиссии аппарата, не рабочей группы аппарата, никак не, э, не рабочей группы комиссии, которая, как известно, создается решением комиссии. Почему этот вопрос не рассматривался на той же самой рабочей группе, пожаловок, да, в которую, например, я вхожу? Меня вообще никто не уведомил о том, что такая работа ведется. Я вам честно скажу, у меня в председателе номер 3 есть свой счет, да, он давнишний, тем не менее он есть, я бы с удовольствием поучаствовала в этой работе. Почему? Вы знаете, вот мне как-то очень уже ударила эта ситуация, потому что она, к сожалению, как вы говорите, но системный характер, когда какие-то сложные вопросы, да, сложные, конфликтные. И очень важное для нашей будущей работы и для того, как будут организованы выборы в нашем городе, когда эти вопросы рассматриваются где-то в недрах аппаратах. А мы об этом узнаем только на заседании комиссии, когда нам дают проекты решения, не немотивированные прошу заметить, да? Проект решения не мотивирован. Но вы же не суд, что не сказали, мотивирован. А, извините, можно по... Нет, я прошу вы, прощения, тем не менее, у меня вопрос. По 12 типу там Итак, решение рабочей группы было приложено прямо к проекту нет. решения. Подождите, тем не менее. Я не знаю, почему Шепелев отказался давать какие-то пояснения, но я думаю, что возможно, потому что он не считал эту рабочую группу как раз полномочной для рассмотрения таких вопросов. Вот мой вопрос все-таки, почему этот вопрос не рассматривался ни на комиссии пожалуй, ни на комиссии, которая, ни на рабочей группе пожалуй, ни на рабочей группе, которая у нас создана для того, чтобы рассматривать вопросы, связанные с персональным составом, в которые я тоже вхожу, и которые меня тоже по этому вопросу не приглашают. Надо уронить тут приглашать, раз желание есть. Нет, я на вопрос, хочу ответить. Почему на этой работе... Есть, не а Нужно а прозрачно и не публично это обсуждать. Сегодня, сходе, сейчас на комиссии. У нас присутствует здесь тяжелые... Мы это анонсировали. В заключении, можно вас на то, что... Да, вы, Валерий Леонидович, я буду по-пожалованию рассматривать этот вопрос в течение месяца, в сентябре-октябре. А Банки рассмотрения этого вопроса приглашают было два заседания, приглашали все члены рабочей группы, пожалуй, и мы повторились, после этого на заседании комиссии мы заслушиваем информацию о ходе рассмотрения данного вопроса. Нет, то, что касается, то, чтобы атмосфер, то, что касается вопроса, связанных, с почему рабочей группа, рабочая группа для подготовки вопросов для рассмотрения заседания комиссии в с нашим регламентом, может формироваться. В компетенции председателя. А, это второе. Ну, а то, что касается, почему Юрий не дал ответа, я вам могу коллеги присутствовать, я никогда не соврать, я могу продекламировать его ответ. Первый ответ. А, по поводу протокола 604. Я не использовал свои полномочия как председатель ДИК, потому что я ждал специального звонка из Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Точка. По поводу лица, которое было допущено для выдачи бюллетеней в участковой комиссии. Я передал участковую избирательную комиссию состав, я передал Бейджи. Тем самым я обеспечил контроль за тем, чтобы в составе комиссии не принимали четверо некомиссионные лица. А то, что касается как, так называемых, как, вы, как говорится, «каруселей», то <coughs> на мой вопрос. Почему взаимодействие с руйками не налажено настолько, что их выполняют только те функции, которые ему приписаны по закону при выдаче кредит, мне было сказано, что, наверное, есть иные лица, которые имеют, которые имели влияние на эту ситуацию и могли взаимодействовать с РИК более. Это те ответы, которые мы получили от Ленаторовича, после чего он стал удалиться на заседание необычного. Олег, если я что-то сказала, неправильно, поправьте, Ну, Во-первых, я хотел бы напомнить председателю комиссии, что 21 сентября в этом помещении мы рассматривали вопрос, связанный с прекращением полномочий Дына. 12 таких вопросов докладывала я. На этом заседании мы приняли решение о создании рабочих поручения группы по рассмотрению жалоб. А, по персональным вопросам Шепелева и Нечакова. Это было здесь. Поэтому, конечно, я в этом смысле согласен с Ольгой Леонидовной, что этот вопрос, видно, должна был рассматривать в рамках того поручения данного актера Государственной комиссии протокола. Видимо, это рабочая группа, пожалуйста. И второе, о чем я кстати, хотел согласиться с Ольгой Леонидовной, а я хотел напомнить, что мы однажды судебно способом выясняли правомерность принятия такого постановления в 2012 году а, в отношении председателя Тихо Пеленко, и я в этом неделе участвовал с начала и до конца, а, конечно, постановление немотивировано, то есть, и, ну, вот, это у меня, как у юриста, вызывает, в общем, непосреднегативный. Да, спасибо. Вы знаете, управление исходило из того, что э, у Санкт-Петербургской избирательной комиссии имеется полномочия, э, в частности, э, полномочия э, председателей этих э, избирательных комиссий, э, исчерпывающего э, перечня оснований закрытого в законе, э, не содержится. Действительно, некие объективные основания должны быть. Они э, прозвучали в ладе э, заседательной комиссии а ссылка на результаты работы и работающего бы иметь, более устроен? вот, в проекте основывания комиссии, прямо более остальном, что принимаю во внимание, результаты проверки деятельности реальной избирательной комиссии на я полагаю, это, наверное, есть мотивировка, но при этом, тогда хотелось бы заслушать то самое заключение, о котором насколько я думаю, во-первых, во-вторых, Обратите внимание, что эти а Если у нас. Это является основанием для принятия проекта решения, то членом комиссии, как с решающим совещательным эти результаты проверки должны быть созданы до зачитания в соответствии с регламентацией, в Поскольку этого уже не произошло, то зачитать это заключение, полагаю, необходимо, иначе решение не будет мотивировано, потому что мы не можем принимать решение со ссылкой на результаты, которые даже не оглушены. Знаете, я близко к тексту сочетала, но если необходимо, то сочетаю, я готовую да, его сочетать. А еще вопрос, вопрос можно? Вопрос. А Шипер его приглашает. приглашали? Да. И он не пришел по какой-то причине? Он находится на больничном. И вы считаете возможным человек, находящийся на больничном, отстранять и освобождать от дома? Я не вижу зависимости от нахождением его на больничном, отстранять и наоборот. Я просто хотел бы сказать, как участник процесса, еще раз непосредственно, да, какие постановления непосредственно проверяют судебный порядок, да, проверяют мотивку. Суд полтора года уяснял мотивировку решения и полтора года уяснял, что было первично, взять председателя мотива больничного, а потом, то есть его приглашение, или наоборот, вот когда суд уяснил, что председателя пригласили, а он после этого взял больничный контакт, посчитал возможным принять, э -э -а оставить в силе решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Спасибо. Это практика судебная, а не… Пожалуйста. Представитель Ильич Марков Илья Владимирович, сам главой Министерального оборудования АФЛА. Министеральное оборудование АФЛА находится на той территории, где работает комиссия номер три. Я встретился с большинством наших депутатов. Мы собирали пока заседание совета, но мнение большинства депутатов, и я могу сейчас озвучить, что именно мы рассматриваем отстранение Шепелева от должности, это как раз именно за проведенные незадолговелительно в 2016 году выборы в муниципальном образовании Африки. Он настоял на э, том, чтобы там использовались кривы, к которым, я так понимаю, ни у кого претензий есть, э, нет и быть не может. Э, выборы прошли э, честно, прозрачно, и претензий никаких нет. Э, наряду с этим, напомню, что в 2010 и 2011 году в Афрое были самые скандальные выборы, наверное, со всей России. И, кстати, вот... Э, напомнил мне Ольга Покровская насчет выборов претензий Шепфеля. Он тогда тоже проводил эти выборы и, видимо, учел по руки э, тех, тех баталей 2010 11 года. Так вот, э, я считаю, что принимать решение э, вот именно здесь, без э, приглашения, ну, без участия как раз-таки это, э, ну, по крайней мере, неэтично, а э, секретарь Центр Русской избирательной комиссии да, цитирует, цитирует близко к тексту э, слова, ответы Шепелева э, Юрия Анатольевича, э, то ну, мне кажется, что надо необходимо пригласить. Ну и э, вот именно наше мнение о том, что э, председатель Центр избирательной комиссии э, не может отвечать за действия председателя участковой избирательной комиссии как раз в день выборов, Почему то тогда не повысить планку? Я не знаю. Пускай ответит председатель э, санкт городской избирательной комиссии за те нарушения, которые прошли вот в Уиках, э, когда выдавал гражданку Украины э, бюллетени. Потом э, очень много претензий. Я могу привести пример Выборы 2014 э, -го года в муниципалитете э, номер 13, где э, принимал участие э, в приступном разговоре э, Ваш член совещательным голосом Березином. Полиция в, не в не Да, об этом, об этом, об этом я заявлял следственный орган. И, да. и Ваш отец, который был привлечен а этого... к уголовной ответственности, он <связь> избежал наказания, в связи с тем, что реализировали. <связь> Я так считаю, что почистить это надо ряды красных раз на комиссии, а не, не тип 3 где сложные ситуации, да, в самом ТИПе, там э, люди от разных партий. У нас э, э, вчера присутствовал на заседании комиссии э, глава муниципалитета Трусканов, и он понял, что там действительно рабочая обстановка, все э, ну, у них. Понятно, разные интересы из разных партий, они спорят, обсуждают, и это открытая комиссия, где э, нормальная рабочая обстановка. И, и, и то, что показали выбор, мы действительно, в авто прошли, они безукоризненно, это подтверждает профессионализм э, э, председателя пока еще, тип номер три. И я узнаю из э, средств массовой информации, что э, ему звонят на телефон и принуждают ему написать э, Значит, отказ до да, отречения от плотности. Но это вообще никакие ворота не лезет. Извините, но по крайней мере надо пригласить его дождаться когда он выйдет по личному и обсудить вместе с ним проблемы. И пускай она ответит на обвинение, и все члены комиссии услышат его ответы. А не так, что кто кто-то чего-то сказал. Все про, вы... меня, про меня тоже много вы... еще говорят. Вы... Да, да, про меня тоже много еще говорят. И я знаю эту ситуацию. Да, можно быть невиновным, но тебя смешают. Я да, конечно это я. А, вот здесь я. Они с вами познакомились, я уже заново Значит, хорошо, спасибо значит. Предлагаю проголосовать. А, да, Рабочий группа проверки результатов деятельности ряд избирательной комиссии номер 3. Созданное распоряжение председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии будет 3 В результате установлено следующее. группы комиссии Заявление на решение комиссий. Изученный в период 17 по 21 сентября 2016 года на заседание Санкт-Петербургской комиссии 4 октября. Руководителем указанной группы МОИ была заведена до сведения Челенса Петровской правильной комиссии информации о выбранных признаках нарушений законодательства, о а выборах при организации работы терпринти, стоящих по отношению к УИФ. В частности, были установлены следующие обстоятельства. В базовой информации сети интернет были сведения о а допускаемых УИК, между по отношению к ТИКР, фактов выдающих разных бюллетеней одним и тем же гражданам на нескольких добирательных участках, так называемые карусели. Изученные Санкт-Петербургской избирательной комиссии фото-материалы позволяют предположить, что причины для распространения таких сведений послужили возможное допущенное членом УИК отступление от установления платформы порядка работы с избирательными бюллетенями списками избирателей, отрепленными удостоверениями. Установить личность гражданина, получившего избирательный бюллетень без должных тому оснований, представилась возможной только в одном случае, но их 616. Вместе с тем, можно утверждать, что основания для распространения информации о возможных подобных нарушениях Единственное, ближайшее исполнение председателя ТИКТИ, полномочий по организации проведения выборов, которые за соблюдением избирательных прав и работы не состоящих в избирательных комиссий. Из сообщений, обубликованных следствиях массовой информации, нашедших в а, последствии своем подтверждении, в 1616 было допущено в выдаче бюллетеней избирательного лица, не являющегося членом данного участкового избирательного комитета права ближайшего области, гражданка иностранного государства. Председатель ТИКТИ, отреагированный информацией о данном происшествии в день голосования после того, как она получила широкую огласку. Впоследствии решения УИК-3 было досрочно прекращено полномочия председателя и санкт-председателя секретаря УИК-616, а также даже членов УИК. В то же время, сам факт допуска об установлении лица козыщей избирательной бюллетени свидетельствует о ненадлежащем осуществлении председателя УИК-3 по организации контроля деятельности стоящих УИК. Принимаем внимание, имеющиеся к моменту проведения заседания заседании санкт комиссии 4 октября, сведения о воспалении в суде решения УИК, находящихся в границах одномандатного избирательного округа 218. Санкт-Петербургская избирательная комиссия поддержалась в таких-либо окончательных акцентах и сложных больших обстоятельств до завершения судом рассмотрения соответствующих административных акцентах. В настоящее время препятствия для комплексной работы в СССР и ПК при выборов выборов с декладом желательно создания 6-го СССР не имеется, Зачем связи с чем внимание группы, принимая во внимание нужные ваши факты, не опровергнутые судом, возможным, Выводу о организации. Работали, на этом основании Добрый день. что, -то, что -то сказал. Любар Борисович, ЧПРГ, тип номер три. Вот я выезжал в том числе на карусели, о которых упомянули только что. И, ну, во-первых, я хотел показать уважаемой комиссии те материалы на основании которых и собственно это все и было если кто-то не видел может смотреть Те самые бога карусельщиков на один инициативный группы больше ста карусельщиков которые ходили по территории кировского района там больше 25 комиссий значит, территории кирпича да, и э, я хотел рассказать, э, вот Мария Андреевна не упомянула о том, что вообще-то говоря вчера территориальной избирательной комиссии номер 3 были приняты решение э, по э, выяснению обстоятельств вот э, тех, которые там изложены. Дело в том, что вообще-то говоря э, нам э, следует скоро уже готовить новые решения для новых выборов и новые комиссии собирать. И для нас очень-очень важно, что вот э, если действительно были факты, когда вот эти многочисленные краусиши, а их там с, сколько больше сотни ходили по избирательным комиссиям и поручали, получали а, бюллетени у членов избирательных комиссий или у тех, кто сидел за столами подобно вот гражданке Машины, под видом у членов избирательных комиссий то нам, для того, чтобы нам создать следующие комиссии, нам необходимо совершенно это а, выявить кто именно из членов избирательных комиссий этим занимался а, значит, это на самом деле вопрос достаточно серьезный и мне ну, жаль, что мы не занимались этим ранее, я свое, в наше оправдание должен сказать, что мы не имеем члены избирательной территориальной избирательной комиссии номер 3 не имеем ресурсов для такого рода работы, потому что это я, кстати, с вашего разрешения вот, хочу поделиться с вами некоторым расслед, проверкой некоторым расследованием, которое проведено вот, на примере 1 625-й комиссии. Да? Если кому-то интересно, опять же, могу показать, как это все было. Значит, вот эти самые карусельщики получают бюллетени вот они получают бюллетени за столами а дальше вот камера ловит тех самых членов комиссии которые выдавали бюллетени но вы, уважаемые коллеги на этом конечно ничего не заканчивается потому что надо понять а кто именно эти члены комиссии кто эти люди которых вы, выловила камера очень часто далеко, ну, далеко не всегда это возможно так вот Именно, именно вчера в нашей, в нашей территориальной избирательной комиссии принято решение по полной, по полной проверке кто же именно это делал были ли это члены избирательной комиссии и тогда они больше не должны не спокоить в участковую избирательную комиссию а санкт-петербурга попасть либо это были какие-то иные люди подобно гражданке машины и тогда а, в в, де в действиях председателя есть ну, состав правонарушения, который тоже должен быть выявлен, и мы должны обратиться в правоохранительные органы именно по этому поводу. И значит, мы, еще одним решением мы сняли председателей, тех комиссий, которые замечены вот в, этом, в этом в этих нарушениях, и образовали рабочую группу. Значит, вот, смотрите, видите, вот эти вот комиссии надо выяснить, так, как их зовут. На самом деле это бывает довольно тяжело, потому что это нужно помнить, как люди были одеты как, ну, члены комиссии, председателя в день выборов, и, конечно, никто кроме членов комиссии наших территориальной избирательной комиссии ну, и доподлинно это сделать не может. Я очень прошу, ну и кроме всего прочего, уважаемые коллеги, наши территориальные комиссии все работают на, на, на, на общественных началах, у нас. Зарплату получает только председатель. И мне очень хотелось бы, чтобы а, вот эта избирательная комиссия, именно председатель, этой, который получает зарплату, а, не только бы занялся выяснением, а, кому же выдавал, кто же выдавал эти бюллетени к русешкам, как зовут этих членов комиссии, кто как был одет в это время, потому что в конце концов этот человек получает зарплату. А, мне, честно говоря, хотелось бы, чтобы Санкт-Петербургская избирательная комиссия со своей стороны а, тоже помогла. В этом разобраться, помогла ресурсами, помогла э, специалистами по видеонаблюдению, помогла, может быть, документально как-то. То есть вот э, мне очень хотелось, и я думаю, что всем нам хотелось, чтобы это произошло, и э, я, уважаемые, уважаемые коллеги, я очень прошу э, в нашу комиссию отложить э, ваше решение э, до того момента, э, когда э, Юрий Шепелев, председатель территориальной комиссии номер три, э, сможет выйти с больничного провести вот эту вот работу по выявлению, ну и нам рассказать, и в прессе доложить, и, ну и вам, наверное, доложить. И ну, все члены у них замешанные вот в этих делах, больше никогда в жизни бы не попали бы в число Санкт-Петербургских Петер... Сан... санкт участковых избирательных комиссий. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вам что-нибудь известно о том, что, э, какие запросы за Спасибо большое. Это очень хороший вопрос. Дело в том, что мы очень оперативно отреагировали ну, в Санкт-Петербургской избирательной комиссии в курсе на происшествие значит, на выборах, когда в 616-й комиссии гражданка Украины выдала блютень. Значит, мы Сразу же мы писали решение о расформировании комиссии, о решении председателя комиссии вознаграждения о подаче и обязали Юрия Анатольевича подать в Следственный комитет значит, вот, этот вот, вот это вот обращение. Причем сразу же вместе с этим в Следственный комитет ровно такое же, аналогичное обращение подавать другой член нашей комиссии Виктория Климшин. я, честно говоря, ничего не знаю о судьбе следственного значит, обращения, которое подавал непосредственно э, Юрий Анатольевич Шепелев, но вот э, Виктория Пимшина очень много рассказывала об этих обращениях, потому что первое, что сделал следственный комитет с ее обращением, это переслал в Санкт-Петербургскую государственную комиссию, городскую да, комиссию. И вот у меня есть, тут, э, ну во-первых, ответ э, следственного комитета, а во-вторых, ответ Пимшиной, э, подписанной, гвардии Андрия Петровна, подписанный подписанный ответ заместитель председателя председатель о том что санкт избирать избирательная комиссия в курсе о том что все все ведется и все хорошо все так понимаю что этот вопрос был с самого начала Но дело в том что виктория Климшина подала значит сначала она подала в прокуратуру на бездействие следственного комитета потому что следственный комитет вместо того чтобы возбудить дело или провести проверку по ее сообщениям почему-то переслал в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, где все ее погибло. Значит, она подала в прокуратуру на это решение. Прокуратура переслала обратно в следственный комитет, дальше был достаточно долгий период переписывания перебрасывания этими документами. Вот только недавно Виктория наконец выиграла в суде Значит, дело, в котором суд прислал необоснованным бездействие Следственного комитета. По ее заявлению, по заявлению вот, относительно карусели 616 участков. Это да. Виктория на судьбу шаги или никто. Мы сейчас вот Шепелева обсуждаем, вы можете Викторию обсуждать. Сейчас... Только что сейчас. Спасибо, спасибо. Это... К... Да, Значит, не да, очень близко к теме. Значит, недавно Следственный комитет да, суд принял решение обязательно Следственный комитет рассмотреть то до конца. И в Следственный комитет, я надеюсь, он с учетом тех материалов, которые лежат на столе, будет доводить это до конца. И мне кажется, что вот с помощью от Санкт-Петербургской избирательной комиссии было бы не увольнять, не освобождать шейков от решения и закрывать на это все, а именно способствовать вот проведению той проверки, которая вчера была инициирована Территориальной избирательной комиссией номер Спасибо. Спасибо еще раз. Ставлю. Я прошу прощения, у нас еще не было. Можно мне, пожалуйста. пожалуйста? Я вторая Виктор Николаевич, я соглашусь с вами в той части, в которой вы говорите о системности проблемы. Это действительно так. И, собственно говоря, уже за этим столом я не говорю о том, что в средствах массовой информации, в предыдущих каких-то... В наших, наших заседаниях звучала информация о том, что вот это вот позорное явление, карусели так называемые, да, оно достаточно широко было распространено, уж как минимум в Кировском районе, или только на территории э, по на территориальной избирательной комиссии номер Я полагаю, что наша с вами задача состоит не в том, чтобы снять председателя, а в том, чтобы разобраться в этой проблеме, почему кто и как организовал этот преступный процесс. Снятие председателя не только не будет способствовать этому, да, оно будет препятствовать этому, потому что после того, как он будет снят, он естественным образом просто откажется работать в этой сфере. И будет прав. Собственно говоря, для чего. Я полагаю, что Санкт-Петербургская избирательная комиссия, которая на прошедших выборах исполняла обязанности окружной комиссии на выборах по единому избирательному округу по выборам законодательного собрания ровно так же относится к комиссии 616 и ко всем каруселям, как к ТИК-3 относится к ЛИК. Мы, со своей стороны, не приняли никаких мер, давайте называть вещи своими именами, чтобы выяснить вот эти вот основы, да, привлечь правоохранительные органы, быть настойчивыми в том, чтобы эта проблема была разрешена. Поэтому я предлагаю вообще просто возобновить работу рабочей группы по в этой части, а решение о снятии председателя ТИКа-3 или других ТИКов, которые, возможно, вовлечены были в этот процесс и не приняли мер, да, вот это решение принять позже, когда нам будет известна вся фактура по этому вопросу. Спасибо. Спасибо. Также нам еще на вопрос. Вы же на я, например, разделяю позиции, которые вы были на выставке, а вы я бы обратить внимание коллег что э, практически всем присутствующим известно о многочисленных нарушениях на участковых избирательных комиссиях день голосования в сентябре 2016 года. Однако та мира, которая предусмотрена законодательством Российской Федерации, а именно административная ответственность, предусмотренная Кодисом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение порядка голоса, значит, голосования или отчета голосов, насколько мне известно, в Санкт-Петербурге не применена ни одной число избирательной комиссии. Хотя состав, который преусматривает данная норма КАПа говорит о том, что любое нарушение, а их у нас было множество, является основанием, полагаю, что таким образом почему-то правоохранительные органы по общеизвестным моментом, которые имеются даже на видеозаписях, не принимают никаких мер. А это компетенция прокуратуры. Здесь чем? Полагаю, необходимо одновременно с этим вопросом по этому вопросу. Прошу поставить на голосование. Вопрос о протокольном поручении обратиться в прокуратуру Санкт-Петербурга о проведении проверки и принятии мер в рамках административных правонарушений по Кодексу Российской Федерации административных правонарушениях, как минимум на тех самых избирательных участках, а какое сказано в заключение? Потому что если там были нарушения, один то один это раз. основание для принятия мер административной ответственности. И тогда мы обеспечим главный момент, чтобы члены участковых избирательных комиссий, нарушившие закон, никогда, пока они не учили в учениколе выявляют члены президентских выборов, не попали в состав избирательной комиссии в Мы вас правильно поняли, три обратились По 616 комиссии, да обратился, а по всему остальному вчера проверку, вот, проверку инициировали. Собственное внутреннее, просим помочь санкт-петербургскую комиссии в этой проверке. Кто за данный проект постановления, прошу голосовать. Кто за? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, кто против? Четыре. Кто раздержался? Один Решение приняло. Уважаемые коллеги и у вас здесь может полицию eine resoluciónной obligator девушки, подступила заявление Соответственно, политическая в место. Россия поступили документы на Пашкевича Владимира Васильевича. Для разношения, это для антиградной кондиции, Кто за данным прописанным, прошу, пожалуйста. вопрос. Об итогах конкурса на лучшую работе, вопрос избирательного процесса, повышение правовой и политической пути избирателя, ради вам там по фамилии права и процесса, который в мае месяце. Данный проект на результатах работы. Ces Всего на данный комплекс 20 Предлагается утвердить данный проект постановления, а также если уважаемые коллеги против направить благодарственные письма всем участникам этого конкурса, которые представили нам конкурсную работу, а также научные сотрудникам, на Уважаемые коллеги, сейчас мы поможем ему усвоить основные управленческие 18 мая идет прием предложений, мы свой прием закончили 12 -го... мая. В адрес комиссии поступило 17 пакетов документов на четыре замещаемые должности. Сейчас состоятся заседания рабочей группы по результатам которой рекомендуем для назначения. Состав акционеров Николаевич совершил 2 года рождения образование высшее. Наконец-то 65-го 2 года рождения образование высшее. Замовство Николая Анатольевича 65 го 2 года рождения образование высшее. На мою затянулся 55 го 2 года рождения образование высшее. Кто задано по этой пустяне прошло 2 а. Я а слушаю, не трудится, да? готовлюсь к вашему вопросу. Значит, акционер Всемирный Николаевич главный врач одного из лечебных района Владимир Наталья Васильевна, секретарь и председатель, председателя в настоящее время, Назумовский Михаил Анатольевич, генеральный директор медицинского лечебного учреждения на территории района, помощник Спасибо. У многих муниципальных образований меняются уставы. Нет доступа, поэтому просьба признания. Кто за данный проект поставления, прошу Кто за? Единогласно. Шестой вопрос об исключении лица из резервого состава 4 комиссии. Дальность законодательная комиссия в связи с решением и избирательной комиссии номер 6. Предложение Санкт-Петербургской избирательной комиссии заставки исключения исключение состава резерве составляющей комиссии это решение, их шестую было обхлеповано на сайте комиссии. Поэтому предусматривается исключение из середина состава чрезмерной комиссии 41 41 лицо, а именно 15 на основании личных письменных заявлений, 1. Светить за смертью и 25. Светить за влечением состава жертвовой избирательной <соединяющий> вопрос? Кто, кто задает, мы предпочтаем, прошу кто за уважаемые коллеги, в продолжение предыдущего вопроса. с в связи с в комиссии, выложив в нее наставание под фунт «Органечное соединение». В а, проектом предусматривается зачисление четырех кандидатур, в виде составом участковых комиссий, а в ведомственной территориальной избирательной комиссии 6. Решение этих 6, 4, 5 озвучовано на сайте. Кто за данный проект последовавший голосовой, кто тоже? Восьмой вопрос, пожалуйста, Александр, предложений зачисления. Уважаемые коллеги, проект постановления комиссии для дополнительного зачисления состава участковой комиссии. Разработать в связи с необходимостью. Выполнение резерва состава участковых комиссий после проведенного совместно с территориальными избирательными комиссами Санкт-Петербурге уточнение сведений по кандидатурам ранее в резерв составов участковых комиссий. В соответствии с пунктом 1 порядка формирования резерва состава участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии и резерва состава участковых комиссий утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии сбор предложений проводится как для резерва в целом, так и для конкретной территории. Учитывая сведения о необходимости дополнения, дополнительного зачисления резервно-составов и комиссий, представленные территориальными избирательными комиссиями в Санкт-Петербурге и за подписью, проектом предусматривается объявление сбора предложений по избирательным участкам образованным в границах территории, на которые распространяется полномочия территориальных избирательных комиссий. 21 поименовано в проекте. Сообщение избирательной комиссии субъекта Российской Федерации о дополнительном зачислении в резерв состава участковой комиссии публикуется в государственных и муниципальных средствах массовой информации. В соответствии с пунктом 18 порядок, у нас будет вот это опубликовано с вами 17 в газете санкт петербургские и Минанский». В соответствии с пунктом э, 18 порядка, срок внесения предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления Безерсонского участковой комиссии составляет не менее 10 дней со дня публикования соответствующего сообщения избирательной комиссии <клышко> Российской Федерации, субъекта Российской Федерации. Учитывая вышеизложенное проект э, постановления, предусматривает информационное сообщение Санкт-Петербургской. Избирательная комиссия сборит предложение для дополнительного зачисления резерв состава комиссий избирательных отчатков, образованных границ от территории, на который распространяется полномочия территориальной избирательной комиссии 21 из 30. С полной перечнем необходимых документов, сроком их предоставления, а также адреса территориальных избирательных комиссий для предоставления документов по выдвижению кандидатов в резерв состава участковых комиссий. Ее предложения осуществляется соответствующими территориальными избирательными комиссиями в Санкт-Петербурге с 18 мая по 29 мая 2017 года. В года указанные территориальные избирательные комиссии в Санкт-Петербурге направляют Санкт-Петербургскую избирательную комиссию решение о предложении кандидатур для дополнительного сочисления в резерв состава участковых комиссий до 22 июня. 2017 -го года Санкт-Петербургская избирательная комиссия принимает постановление о дополнительном зачислении в резерв совпадающих комиссии. Коллеги из 1868 избирательных участков на территории Санкт-Петербурга а в дополнительном м, резерве у нас с вами 895 избирательных участков. 9 территориальных избирательных комиссий, а именно 5, 8, 10, 13, 14, 17, 21, 27, 28 резерв не объявляется. Важно внимание проекту проект. Нет, нет, нет. У меня не вопрос, у меня Уважаемые коллеги, по данному проекту решения э, действительно понятны причины объявления дополнительного набора э, для приема предложения по защите в резерв участковой комиссии. Однако возникает э, у меня вопрос, как у э, члена комиссии э, с решетным голосом назначенного политической партии, э, полагаю, что вопрос обоснован. С чем связан срок 10-дневный минимальный для приемных предложений? Я на глаз, конечно, не сильно владею математикой, чтобы за такое количество времени посчитать сколько комиссии, но это явно более 500 участковых избирательных комиссий и 10-дневный срок для представления, обращая внимание в первую очередь в соответствии с законом для политических партий, которые в данном случае домышлены к распределению мандатов в закрытом собрании. В Государственной Думе, полагаю, что 10-дневный срок для такого количества участковых избирательных комиссий является необоснованным, поскольку такой срок, для выбора, применяется, как правило, в период избирательной кампании. И понятно, чем он обоснован. У нас сейчас избирательная кампания в Санкт-Петербурге не проводится. Полагаю, что есть необходимость, эти 10 дней расширить до 30 комендантных ну, дней, что обеспечит да, права всех участников данного процесса, да. в том числе политических а, а уже... Проект, господин а порядок, содержит не менее 10 дней. Да. Пожалуйста, можно и больше. Я 30 говорю. это, конечно, многовато Они, да, по одной не простой не причине. Видите, по одной простой причине, что у нас есть с вами обязательный резерв. Формирование обязательного резерва, который будет проводиться за 50 дней до дня голосования... Э, мы вы можем в году... году. Я 18 -м. 18 -м. 18 -м. Да, ради бога, пожалуйста, коллеги, предлагайте не менее 10 дней. Пожалуйста, 30 -30. 30 -30. 30 -30. Спасибо. 30 дней, да? да, 30, да? да, 30, да? да. Кто за данный проект ну, 100, Девятый вопрос. Пожалуйста.